dependiendo a de qué hora escuches este audio bueno este es un audio muy especial que decidí eh, crear este video perdón que decidí crear porque es una nueva técnica una nueva técnica que eh, la, la recibí en sueños se me apareció eh, que tiene una explicación Tengo que hacer la explicación, así que este va a ser un video medio largo. Y lo que les pido es que cada vez que lo escuchen, eh, bueno, no escuchen todo el video, empiecen donde empieza la meditación, eh, para ahorrarse toda esta explicación de los primeros minutos. El tema es el siguiente. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Uno lógico y el otro creativo. Donde se crean todas las cosas, donde todo, todo, todo lo que nos pasa se crea, es en el creativo. Todo lo que nos sucede es porque entró en algún momento a nuestro hemisferio creativo y se creó. Por eso decimos que en el creativo está la divinidad, está Dios, el creador de todo el tema es que no es fácil que algo entre al creativo porque lo normal es que escuchamos o leemos o, eh, o de alguna manera o vemos simplemente un paisaje algo y entra al lógico el lógico lo decodifica desde la lógica pero no lo crea entonces eh, vos Por ejemplo, te pasas eh, diciendo yo soy abundante, yo tengo todo lo que necesito, no necesito más que esto. Y eso está muy bien. El tema central es que eso no entra al creativo. Porque si entrar al creativo, inmediatamente lo creas. Entonces, hoy... Por ser el Día de la Pachamama, quise subir este video, este primero de agosto, que se festeja acá en América, en todos los pueblos originarios festejan el Día de la Madre Tierra. Y, y bueno, quise subirlo por eso el día de hoy, eh, este video. ¿De qué se trata este video? Este video solo lo, te va a dar resultado si no sabes ruso si no sabes ruso. Si no sabes ruso, entonces escuchás la meditación. Es una meditación que eh, yo eh, la tomé del canal de Elena Baliak, que es una meditadora rusa. Yo acá en, en la descripción del video les dejo el canal de ella para si se quieren suscribir y escuchar otros videos. ¿Por qué esto nos beneficia? Este video ya sabés que es para la abundancia, para la prosperidad, para crear cosas materiales en tu vida. Entonces, vos ya lo sabes de antemano, tu lógico lo sabe, pero tu lógico está esperando... Que vos ingreses frases que él pueda entender. Cuando ingresas frases a través del audio, del oído, ingresás frases que él no entiende. Por eso es importante que no sepas ruso. Cuando vos ingresás algo que él no entiende, el lógico, ¿qué hace? Lo pasa al creativo. Y el creativo crea. Crea a partir de lo que supone. Como vos ya sabés de antemano que esas frases tienen que ver con la abundancia, lo que va a estar creando en tu vida es abundancia de lo material. Así que bueno, te invito a que lo escuches muchas veces, eh, yo te voy a dejar marcado hasta qué minuto es eh, eh, lo que yo hablo y donde, en qué minuto empieza el, eh, la meditación en sí, que la hace Elena Baliak. Eh, acá abajo también en la descripción te voy a dejar el canal, <coughs> disculpen el canal de ella, para que puedan entrar y escuchar otros videos. Eh, el canal está todo en ruso, por supuesto, eh, pero bueno, ahora con el... Eh, traductor de Google es muy fácil traducir los títulos y saber de qué se trata cada video eh, yo ya lo vengo haciendo vengo haciendo las pruebas y, y la verdad con muy muy buenos resultados así que bueno, los invito a todos a que desde este primero de agosto escuchen este, este audio eh, recuerden que es para las personas que no saben ruso. Si por esas casualidades vos me estás escuchando y sabes ruso, entonces, déjame en el comentario eh, en qué otro idioma te gustaría que no lo sepas, por supuesto, en qué otro idioma te gustaría que yo subiera el video. Y lo podemos subir en otro idioma, en un idioma que no conozco. Eh, también eh, te pido que eh, me cuentes en, eh, en los comentarios cómo te estás yendo con este video cómo cambió tu vida a partir de eh, escuchar este video te agradezco muchísimo te invito a que Te suscribas al canal si todavía no estás y que le des a te avisa eh, bueno, озвучена она поможет вам научиться принимать видеть и принимать любовь и изобилие окружающего мира. Для наилучшего результата необходимо прослушивать эту программу ежедневно в течение 30 дней. Перед прослушиванием рекомендуется отключить звонок телефона, приглушить свет и найти спокойное уединенное место для проведения медитации. И сейчас я попрошу тебя занять удобное положение сидя или лежа. Может оказаться, что тебе будет комфортнее, если ты закроешь глаза. И как только ты это сделаешь, ты сможешь ощутить, как твое внимание обращается внутрь тебя. Наша медитация – это время для тебя, чтобы побыть наедине с собой. И я хочу сказать, что тебе не нужно прилагать какие-либо усилия, чтобы все получилось. Сейчас никто не требует от тебя ничего. Никому ничего не нужно от тебя. За то время, пока ты здесь, с миром ничего не случится. Поэтому прямо сейчас тебе не нужно ничего специально делать. Позволь себе просто быть. Начни ощущать свое дыхание. Не нужно как-то намеренно менять свое дыхание. Просто наблюдай за естественным ритмом своего дыхания. Наблюдай, как воздух наполняет твои легкие и как он спокойно выходит из тела. Продолжай ощущать свое спокойное, мягкое, размеренное дыхание. В твоей голове сейчас могут появляться самые разные мысли. Не пытайся их прогнать. Просто позволим быть. В этом есть такая естественная легкость, когда ты спокойно принимаешь то, что есть. Возможно, твое внимание по привычке захочет перейти к каким-то делам. Могут возникать мысли о том, что ты будешь делать сегодня или завтра. Или мысли о твоих родных или друзьях. Чем-то, что уже произошло. Отмечай эти мысли. Но отмечая их, не погружайся в них и не развивай эти мысли дальше. Просто будь здесь сейчас. Тебе не нужно пытаться Сейчас заменять эти мысли какими-то другими. Ты просто находишься здесь. Ты знаешь, что ты здесь. И ты ощущаешь то, что ты есть. Это одно и то же. Ты можешь отмечать любые ощущения в своем теле. Просто осознавая их. Не нужно пытаться их анализировать или намеренно менять. Наблюдай за ними, как будто наблюдаешь из окна за проплывающими в небе облаками. Наблюдай их, но не погружайся в них. И я знаю, что внутри тебя и есть это чувство. Это ощущение своего бытия. Оно может выражаться простыми словами. Я есть. И этого достаточно. Это ощущение «и я и есть». Оно полное, завершенное. И его не получится точно описать словами. Это чувство, это ощущение принадлежит прошлому или будущему. Это ощущение полного присутствия здесь, в этом самом моменте. Побудь в этом. Если ты чувствуешь усталость или тебе хочется спать, это нормально. Просто наблюдай за этими ощущениями. Не следуй за ними, не погружайся в них. Просто наблюдай. И знай, что любые мысленные образы, которые могут возникать перед тобой, это просто картинки на экране сознания. Сейчас они не важны. Будь этим экраном, на который проецируются визуальные образы. И даже если на экране будет изображено море, то экран не утонет в нем, ведь так? И если на экране будет снег и метель, экран не станет от этого холодным. Сейчас не держись ни за какую идею о том, кем ты являешься. Не описывай себя словами, не проецируй, не представляй, не создавай. В этом нет никакой необходимости сейчас. Просто отмечай эту безмятежность, легкость приятную пассивность. И тебе не нужно сейчас верить или даже доверять. То, что ты наблюдаешь, не требует никаких усилий. Отсутствие усилий. Легкость. Это естественное качество твоего бытия. Это даже больше, чем сказать «Я есть». Это именно знание, ощущение. «Я есть». Это ощущение проникает глубоко в тебя, и ты сейчас не находишься в каком-то другом месте, ты просто находишься здесь и сейчас, ты просто есть здесь и сейчас. Наблюдаешь за своими мыслями и, возможно, уже начинаешь осознавать, что нет необходимости бояться своих мыслей, потому что тебе не нужно отождествляться с мыслями, чтобы мыслить, потому что хоть твои мысли и твои но ты ⁇ это не только твои мысли. Просто побудь некоторое время с этими ощущениями, с этими чувствами легкости и простоты бытия. Продолжая направлять все свое внимание на свое спокойное дыхание. Чувствуя покой и мир глубоко в себе. Чувствуя, что все на своих местах. именно так, как должно быть. Глубоко внутри ты можешь ощутить мир и любовь. И сейчас я попрошу тебя произнести. Вслед за моим голосом следующие слова. Это хорошо быть мной. Я испытываю радость, потому что я это. Все, что мне нужно, уже есть во мне. Я здесь, чтобы жить и получать свой собственный, уникальный опыт. Ты знаешь, что каждому человеку дана удивительная способность сочувствовать, сопереживать другим людям. Иногда мы черпаем энергию у других людей, когда они чувствуют себя хорошо, и мы чувствуем себя хорошо. И когда они чувствуют себя плохо, мы тоже иногда можем почувствовать себя плохо. И тебе может хотеться сделать их счастливыми. Тебе может захотеться дать им свое тепло. Подарить им частичку себя. Возможно, это уже происходило с тобой во взаимоотношениях с кем-то. Когда ты чувствуешь, что отдаешь слишком много, в то время как другой человек не дает совсем или почти совсем ничего. И, может быть, тебе кажется, что если ты будешь давать даже еще больше, наконец, этот человек вернет тебе той же монетой. Может быть, ты слишком много отдаешь себя на работе или в своем бизнесе. Может быть, ты слишком от многого отказываешься ради своей семьи, ради своих детей, и никогда ни о чем не просишь взамен. И ты знаешь глубоко внутри, что это может нарушить пола. Когда то, что ты делаешь для других людей, не возвращается к тебе, ты можешь чувствовать усталость и стресс, и даже обиду. Поэтому подумай о том, что, возможно, тебе стоит научиться воздерживаться от того, чтобы давать так много. Ты можешь перестать искать одобрение других людей, перестать пытаться добиться симпатии и любви с помощью своих хороших дел. Ты уже достаточно хороший и достойный человек сейчас, и тебе не нужно никому доказывать это. Поэтому теперь, когда ты даешь, ты даешь от полного сердца, не думая о том, что может вернуться к тебе. Не давай, чтобы получить что-то взамен. И ты открываешься к тому, чтобы получать. Ты осознаешь, как это работает. То, что ты отдаешь, ты получаешь взамен. Если отдавая, ты делаешь это от нужды, от отчаяния, от недостатка, нехватки. Только это ты и получишь взамен. Но когда каждое твое действие – это проявление самых лучших стремлений твоей души, тебя не волнует, что ты получишь взамен. Ты просто знаешь, что это произойдет естественным образом. Потому что таков закон жизни. Мы всегда Получаю то же, что и отдаю. Это приходит из особого энергетического пространства, где всего достаточно. И ты можешь всегда спросить себя, как ты чувствуешь себя, когда отдаешь. Ты можешь всегда спросить себя, как другие будут себя чувствовать, потому что ты даешь, не думая о том, что тебе нужно, отбросив опасения о том, что тебе чего-то может не хватать. и ты открываешься для того, чтобы получать такими способами, которые раньше, возможно, даже не приходили к тебе в голову, потому что это нормально – просить то, что тебе нужно, и это нормально – получать Подумай сейчас о каком-то своем желании. Что-то, что ты на самом деле хочешь. Что-то, что ты хочешь получить, но почему-то у тебя это не получается. Почувствуй это желание, будь то взаимоотношения или какие-то материальные ценности. Будь это что-то небольшое, как возможность сделать что-то, или что-то большое, как твоя, Заветная мечта. Почувствуй это желание глубоко внутри себя. Проникни в него и увидь в нем проявление самых лучших стремлений своей души. Не обращай внимания на все поверхностные нужды и желания. Глубоко в своем сердце, в своей душе найди то место, где сама жизнь хочет, чтобы у тебя это было. Жизнь – это и есть развитие. стремление к новому, лучшему опыту, преодоление преград и совершенствование себя. Поэтому сама жизнь хочет, чтобы у тебя была возможность чувствовать себя сильным и счастливым человеком. И когда ты просто осознаешь это желание, это означает, что оно готово проявиться в твоем мире. Это все и есть здесь и сейчас. Сейчас, в этот самый момент, ты можешь почувствовать, Силу осознания ⁇ Я есть ⁇ И воссоединяясь с силой жизни здесь и сейчас, ты начинаешь осознавать, что ты человек, достойный получить все это. Закон жизни Хочет, чтобы у тебя было то, что ты хочешь, даже больше, чем ты хочешь получить это. И единственная причина, почему этого еще нет у тебя, это потому что ты пока не позволяешь себе получить это. Но все это меняется сейчас. Потому что прямо сейчас открываешь свой ум и свое сердце и свою душу, чтобы получать все из нашего прекрасного изобильного мира в полной мере. Почувствуй поток изобилия, который идет к тебе. Почувствуй, как исчезают препятствия которые останавливали тебя раньше, мешая получать все это. Ощути свою готовность получить этот опыт, о котором ты мечтаешь, зная, что все, о чем ты мечтаешь, уже твое. Ты не можешь просить слишком многого, мы живем в богатом, изобильном мире. Представляй, как ты получаешь все, целиком и полностью. Ты получаешь даже больше, чем необходимо. Наблюдай, как жизнь дает тебе даже больше, чем тебе нужно. Почувствуй, как твое сознание открывается, расширяется, и ты впускаешь в себя энергию жизни. Она свободно течет в твоем уме и твоем теле. И по мере того, как ты учишься получать, ты помогаешь другим, Получать. ты демонстрируешь возможности твой потенциал ничем не ограничен ты понимаешь что не забираешь у кого-то когда получаешь ты открываешь двери для каждого каждый вокруг тебя может жить лучше испытывать больше любви. Каждому могут быть даны большие возможности. Мы постоянно привлекаем в свою жизнь то, что мы отдаем, и то, что мы ожидаем, давая свободно от всего сердца, от души, нет от необходимости, не по нужде. Просто отдавая безо всяких условий ты можешь получать свободно, без условий, зависимости или привязок. Ощути свободу своей творческой жизненной силы. Подумай о том, что ты не можешь получить то, что ты хочешь, если ты этого не ожидаешь. И поэтому теперь твой ум фокусируется на том, как ты можешь получить то, чего ты хочешь. Твои мысли сосредоточены на том, какой ты ценный человек, достойный того, что ты хочешь получить. И если ты будешь действовать, продвигаясь к тому, что ты хочешь получить, ты это получишь. Ты можешь думать правильно и чувствовать себя хорошо, но кроме этого тебе нужно действовать. Ты проходишь через тот или иной опыт, идя за своими мыслями и чувствами. Действуя, ты получаешь. И если есть что-то, что ты хочешь получить, но не можешь пока, это всегда связано с чем-то, что ты не хочешь видеть в себе. Или с чем-то, чего ты боишься. И ты всегда можешь выбрать пойти вперед. И столкнуться лицом к лицу с тем, что тебе нужно узнать. Ты можешь выбрать узнать то, чего ты избегаешь. И так ты сможешь получить это. Ты знаешь, что это. И даже если сознательно ты этого не знаешь, твое подсознание точно знает, что это то, чего ты избегаешь. И ты можешь попросить свое подсознание показать тебе то, чего ты избегаешь. Показать тебе то, что тебе нужно сделать, чтобы получить желание. Сейчас представь, что ты стоишь перед дверью. Эта дверь – это препятствие. Оно отделяет тебя от того, что ты хочешь получить. И увидь, как ты преодолеваешь это препятствие. Ведешь себя смело и лицом к лицу сталкиваешься с тем, что тебе нужно узнать чтобы получить желание. Ты узнаешь это по ту сторону двери, после того, как проходишь через нее? Ты видишь, что то, чего ты желаешь, уже Здесь для тебя. И ты можешь просто взять это. Это твое. Мир не прячет от тебя ничего. Это ты сдерживаешь себя каким-то образом. Препятствие находится только в твоем уме. Сомнения, страх и беспокойство отталкивают тебя от того, что ты хочешь. А вера в себя, вера в жизнь притягивает это. Поэтому, начиная с этого момента и дами, ты держишь в своем уме знание того, что желаемое уже здесь для тебя ты перестаешь обращать внимание на текущие обстоятельства и видишь их только как нечто временное. Ты смотришь дальше них, игнорируешь их, потому что ты держишь в уме четкую картину того, что ты хочешь получить, твердо зная, что ты тот человек, который достоин получить это. И это уже твое. Держи в своем уме свое желание вместе с со осознанием того, что это доступно тебе. Направляя свой ум. Открывая свой ум, чтобы получить это. Ой, ведь правду, что в нашем мире есть только изобилие изобилие любви изобилие денег изобилие здоровья изобилие счастья на самом деле, Почувствуй свое желание снова. Пойми, что оно идет из самой глубины твоей души. И потому что это материальное проявление духовного, твоя душа хочет получить этот опыт для того, чтобы развиваться. Получать. Это духовный опыт. И ты – прекрасная душа, которая получает опыт в этом мире через материальное взаимодействие с помощью твоего тела и взаимодействие с другими людьми и предметами. Наша медитация сейчас подходит к концу. И когда ты вернешься к своим повседневным делам, Сохраняй позитивную энергию нашей медитации внутри себя. Обращай внимание на все те прекрасные возможности, которые открываются перед тобой, чтобы направлять тебя в воплощение твоего желания. То, чего ты хочешь, уже здесь для тебя. И ты, человек, достойный того, чтобы получить это. Почувствуй это сейчас. И перешагни через все препятствия которые могут стоять на твоем пути к этому желанию. Ты спокойно дышишь. Ощущаешь ритм своего дыхания. Помнишь, что баланс между тем, что ты даешь, и тем, что ты получаешь, это ключ к радостной и счастливой жизни. Получать это хорошо и правильно для каждого из нас. И знай, что всегда есть. Wow, ¡Qué meditación, ¿no? Eh, gracias, gracias por haberme acompañado en este momento. Y si te gustó, dale like, hace un comentario, ¿qué sentiste? Y quiero saber qué les parece este tipo de meditaciones para buscar más y poder eh, llegar a más personas. Eh, también te pido que, si te gustó, que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita si te avisa cada vez que subo un nuevo video. Eh, otra cosa, estoy formando la comunidad de, de Instagram Y me gustaría que te inscribas, ahí tenés mi Instagram, mar arroba Marcelo Cheiro Díaz, así eh, somos más los que nos vamos conectando por distintos medios. Gracias por acompañarme. Chau, hasta el próximo video.